Ой, ой Неважно. Ну нахер. Танако! Изменяющийся молот! Расти, расти, расти! Возьми, почему? Почему не выходит? Линали? Ты в порядке? Ты, Ален? <связи> Тогда в следующий раз я испеку шоколадный торт Захер. Что скажешь? Нравится шоколадный торт? Да. <связи> Захер так Захер. Давай, поднимайся. Придург! У Ой, тебя что-то на щеке? Прости меня. Охренеть, блин! Приятного вам аппетита. <связывая> Спасибо! <связывая> Рин, ты живой! Я вижу бабушку. Что? Вы же никогда не встречались? Постой, не смейте за ней! Что это такое? <связывая> Сигарета. А что? А что? В чем дело? Это же просто сигареты? <связывая> Что-то случилось? Нет. Ах, да. Я должен тебе заемнишник. У тебя что-то выпало? Нет. Это... Ты... Алукарт! Подъем, Алукарт! Ты что за лысая башка? Я дух твоего пистолета! Шакала Уиллис! Вот это поворот! Неужели следующая будет... Постой! Ловить сбежавшую псину? Это тоже призвание героев. Не надо, щекотно же. У, перестань. «Нет, не надо! Сказала же, фу!»